Мир всем. Хочу зачитать несколько стихов из Библии на тему: не порти края бороды твоей. Говорит Господь через Моисея в книге Левит 19:27. Не порти края бороды твоей. Не порти. Не делай хуже. Не делай безобразнее свой внешний вид. Ибо Бог сказал в книге Бытие все весьма хорошо. Бытие 1.31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Хорошо весьма, то есть очень хорошо Бог все создал. И человека, и животных, и растительный, и весь окружающий мир. Бог создал весьма хорошо. И поэтому Бог предостерегает, говоря, не порти. А мужчина дошел до того, что полностью сбривает себя Богом данную бороду, оголяя щеки, уподобляясь женщине, которую Бог дал мужчине в помощь и поставил его господствовать над нею. Бытие 3 глава 16 стих. Бог говорит Еве, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. А ты снимаешь с себя венец господина и топчешь его ногами оскорбляя тем самым творца который его возложил тебе на голову кто-то может подумать что я перегибаю но посмотрим что говорит апостол павел 1 коринфянам 11 14. не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы то это бесчестье для него и блаженный все пишет на эти стихи такие слова как же не бесчестье для мужа растить волосы когда он через это принимает вид женщины и поставленный для господства принимает знак подчинения если растить волосы по словам святых мужей без чести для мужчин, то насколько хуже брить бороды, так как ращение волос ⁇ это естественный процесс, и даже он под запретом для мужчин, а бритье бороды противоестественно. В подтверждение этих мыслей мы также считаем Второзакония, 22 глава, 5 стих. Мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если для Бога мерзость, когда мужчина на время примет вид женщины, то как же мерзко пред Богом снимать с себя достоинство мужчины, бороду, на долгое время и пребывать в таком виде постоянно, еще позволяет себе в Храм Божий входить, и что сверх того хуже, приступать к святым христовым тайнам. Да не будем портить образ, который даровал нам Господь Бог, а будем и внешним, естественным видом, приличным мужчинам славить Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.